Здравствуйте. С вами Владимир Чернов. Написать сегодняшнее видео меня побудил видеоролик, выложенный в Фейсбуке, с наивным обращением президента Украины по поводу завершения строительства Запорожских мостов. Чем славится Запорожье? Хортыци, заводами, проспектом, прогрессом, але на жаль, ещё и й величезным памятником коррупции. У нас у городе приезжало очень много политиков. И все сказали, что побудуют мости за год, за два, за три. але уже их побудуют 15 лет. Были и те, кто действительно привозил деньги до города. Но они тоже, в любом случае, Незабаром происходят выборы. Но пока що несколько кандидатов кандидатів силу пропиариться на теме недобудованих мостов. Досить з нас порожніх обещанок. Наразі у нас есть действующий президент, гарант. Якщо если кто-то может только обещать, президент должен виконувати. Если нам брешь Кабмін, якщо если не выполняет своих обещанных гробов, то президент должен вплинуть. Запоряжцы, я запускаю флешмоб «Почуй свой народ». Давайте объединяемся и напишем разом листа до президента Украины, в якому скажем, что мы потребуємо мостів, что мы не хотим... Хочемо... Как писал когда-то Владимир Высоцкий, и жалко мне таких парней. Так вот, у меня возникло желание сообщить землякам-запорожцам принеприятнейшие известия. Хотя для многих моих друзей это не новость, но мост, по крайней мере через Новый Днепр, никогда не будет достроен. В том месте, где он сейчас строит. Типа строит. А если и будет, то простоит недолго. Что мне дает основание делать такие заявления. Если кто не знает, 15 лет назад я участвовал в изыскательских работах по строительству Мостов. Вот фото перед банкетом в честь окончания изысканий. Предметом изыскания была батиметрия, измерение глубин, реки Дня. В частности, особенно тщательно проводились изыскания в створе оси и мостов и по осям опор С некоторыми результатами этих изысканий я хочу ознакомить запорожцев. Вот несколько иллюстраций из нашего отчета тех лет. Они показывали цинограммы, эхограммы дна по соответствующим маршрутам. Как вдоль оси моста, так и по осям опора. Не вдавая в дебри гидроакустики, скажу, что программа обработки показания холота была откалибрована так, что желтым цветом отображается песок с его средней звукоотражающей способностью, красным твердые породы, типа базальты и граниты, высокое отражение звука, а синим – милистые отложения, поглощающие звук и показания холота при большой толщине дна, откуда звук уже существенно не отражается. Теперь смотрим поближе, сначала на продольные проплывы. Вдоль всей оси моста видим два слоя красного цвета. Это говорит о том, что в скальных породах есть разлом, заполненный илом. Строить здесь мост, конечно, можно, она заглубляет свая на глубину не менее 25 метров. То есть не менее 10 метров в дно. А все поры строились простым заполнением кессоном, будто бетонной смеси. Пускай и с армированием, но опоры стоят в буквальном смысле на песке, точнее на скальном разломе. Если мост Преображенского проложен между двумя скалами, то мост, назовем он так, поляка, построен на краю скального щита. Об этом говорят и эхограммы поперечных проплывов над осями опор. Практически везде одинаковая картина. Вот, кстати, эхограмма приперечного проплыва над осью главного пилона. На эхограмме видно, что по мере приближения к мосту Преображенского, 23 точка, разлом сходит на нет. Но в месте непосредственного расположения пилона, точки 19-24, разлом. Единственное надежное место для опоры рядом с островом Хортица, точки н 217 Здесь разлома нет. Но еще либобережная опора. Точки 33, 32, 38. Здесь тоже относительно все в порядке. А вот главный несущий пилон, да нет, не бойтесь, мост сразу не рухнет. Сначала просто наклонится. Он будет разваливаться постепенно. Если будет чему разваливаться. Но что самое неприятное, так это осознание того, что все эти замечания были мною в свое время описаны в отчете письменно. И озвучены устно руководству как заказчика, так и подрядчика. Еще помню, как руководитель подрядчика сказал мне, какие разломы, будто навалим, побольше века стоять будем. И руководство города знает об этом. По крайней мере знал тогдашний мэр Карташов, который получал 30% отката от каждого из подрядчиков, в том числе и от меня. А что было делать? Вообще практика. Правила игры называются. Или платили или суси. Лапу, конечно. А вы о чем подумали? Все, кого это касается, знают, но делают вид, что в этом нет ничего страшного. Еще бы. Ведь они опять готовится распилить в 2019 году миллиард на строительство и более 50 миллионов на проектирование на стол. Кстати, а чего там проектировать, если уже как 15-й строительство идет? Что, без проекта? Так что делайте выводы, дорогие земляки. И гоните эту Ахметовскую, Порошенковскую сволочь из Запорожья.